Транслируйте видеорекламу в футбольном контенте чемпионатов Испании и Италии. Mail.ru Group бесплатно показывает все игры серии А и Ла Лиги сезона 2021 на своих ресурсах. Во Вконтакте, Одноклассниках, Спорте Mail.ru и Смотри Mail.ru. Чтобы запустить рекламу, был создан отдельный рекламный продукт. Видеореклама в матчах «Ла Лиги» и «Серии А» – это отличная возможность для рекламодателей транслировать свои объявления для аудитории, увлекающейся спортом, а также активных болельщиков. Используя представленную MyTarget возможность, вы сможете без переговоров и лишней коммуникации запустить рекламу через один кабинет. Пользователи увидят 760 матчей итальянского и испанского чемпионатов по футболу, всего полторы тысячи часов вещания. Сами болельщики смогут смотреть футбол на любых устройствах, в том числе на умных телевизорах с помощью приложения ОК-Видео. OK Какие есть особенности нового формата? Работает новинка в формате прерол во всем видеоконтенте чемпионатов на ресурсах Mail.ru Group, Во ВКонтакте, Одноклассниках, Спорте Mail.ru и Смотри Mail.ru. Оплата за 1000 показов, либо CPM. Как запустить рекламу? Чтобы запустить рекламу в кабинете MyTarget, необходимо выбрать цель «Специальные возможности» и рекламный продукт «Видеореклама в матчах Ла Лиги и серии А». После этого добавьте интересующие вас таргетинги, укажите ставку и другие дополнительные настройки компании, актуальные для вашего бизнеса. Кому подходит новинка? В первую очередь, бизнесом, целевой аудиторией которых является самая спортивная аудитория продажи спортивной атрибутики, инвентаря и так далее. Работая с этим форматом, вы сможете решать свои брендинговые задачи, искать потенциальных покупателей для своих товаров и потребителей услуг и при всем при этом работать с самой активной аудиторией. Что вам нужно знать? Настроить трансляцию объявлений с использованием рекламного продукта видеореклама в матчах Ла, Лиги и серии А можно только на пользователей РФ. То есть подходит формат для рекламодателей, задействованных на нескольких рынках, в частности РФ. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!